Я приветствую всех зрителей телеканала форума Свободной России. сегодня в студии. С вами я, Данила Константинов, а в гостях у нас правозащитник, журналист, руководитель благотворительного фонда помощи заключенным, Русь сидящая Ольга Романова. Ольга Евгеньевна, здравствуйте. Добрый день. Я вспомнил про ваш Боготворительный фонд, в котором я, кстати, имел счастье работать некоторое время, и хотел уточнить, он еще работает, этот фонд, все ли в порядке с ним? Да, мы пока работаем. Пока, потому что мы, в общем, закрывались в прошлом году, почти год назад Потому что были арестованы все счета С тех пор ничего не изменилось, у нас счета по-прежнему арестованы, мы не можем воспользоваться деньгами, просто открыли новые И на всякий случай мы открывали новых юрлиц, юр юр чтобы, если что, перейти туда Но пока будем так работать А вам приклеили вот это клеймо иностранных агентов? Конечно, конечно мы много лет уже иностранные агенты, и когда это случилось, э, лет пять назад, я помню, Дмитрий Муратов, главный редактор «Новой газеты», позвонил, поздравил и сказал, что вообще все иностранные агенты, а вы держались до последнего времени, и о вас уже начали плохо думать. Но да, все в порядке. Да. Кто-то недавно пошутил, что любой приличный человек современной России обязательно должен быть иностранным агентом. Да? Так что все в порядке. Хорошо, такой вопрос. Сейчас самая обсуждаемая тема, это, безусловно, Навальный, причем Навальный в необычных для себя обстоятельствах в лагере. Как вы знаете, он в санчасти. У него сразу несколько проблем. С одной стороны, видимо, больной позвоночник, грыжа межпозвонковая, а не имеет рука и нога. С другой стороны, у него какое-то респираторное заболевание неизвестного пока генеза, то ли туберкулез, то ли что-то еще. В общем, при этом лечение толком не назначают, предлагают пить диклофенак или колоть и какую-то никотиновую кислоту. В общем, складывается такое впечатление, что его хотят потихонечку вот так вот уморить. Но я хотел у вас, как у специалиста, спросить, вот то, что происходит с Навальным в лагере, вообще это насколько типично для российских исправительных учреждений? Это общая история какая-то или это, скорее, его личная история? Здесь есть и то, и другое. Потому что а, умучивают в лагерях многих, умучивают а, не только потому, что есть какое-то там политическое а, желание или что-то еще, но и просто потому, что из-за из из-за всего, в конце концов, а, мы вспоминали тут вчера умученных за последнее время, вот именно умученных. Uh, да, были политические. Был Василий Алексанян, был Сергей Магнитский, но ну, была предпринимательница там, Вера Трифонова, там, был, было еще там несколько много довольно людей. Uh, никому не известный мелкий uh, осужденный Колик Любакин, который в прошлом году погиб в ИК-2 в Рязани. Извините, от заворота Кишок, от болезней, которые умирают не в 21 веке, а в 20 м но да и даже в 19-м. Просто не лечили его 8 месяцев, не приходил врач. И таких случаев очень много. С другой стороны, мы прекрасно с вами знаем про вип-камеры, про то, как сидят лидеры Кущевской банды, например. Я знаю случаи, когда обычным заключенным, который просто, что называется, умеет договариваться, вполне себе частные клиники, врачей и так далее, и так далее. То есть, ну, умеют договариваться, это, это коррупция, то есть про коррупцию я говорю. То есть это просто что тихо сидели, вовремя дали, и, ну, да, свозили в Сафтовкар, уже сразу на регион говорю, да, сделали, сделали МРТ, все в порядке, да. То есть не все в порядке, там поставили диагноз, начали лечить, то есть это тоже, тоже бывает. У Навального, естественно, этого быть не могло, поэтому к нему отношение тут скорее демонстративное. То есть это применение к Навальному демонстративно обычных мер, которые применяются к заключенным, которые раздражают или наоборот настолько не играют никакой роли в жизни такого предприятия коммерческого ПКК, что, в общем, вполне можно изгноить, кому он тут нужен. Поэтому здесь все сразу. Ну, а как вообще в российских тюрьмах и лагерях обстоят дела с медициной? Насколько реально получить медицинскую помощь, это во-первых. А во-вторых, насколько реально освободиться, ну, по болезни, если действительно серьезная болезнь? А, ну, смотрите. Россия, российская пенциарная система, а, занимает первое место в мире по смертности заключенных. Ого! Как это считается? Тут очень важно сказать каким образом это считается потому что вообще-то вообще-то первое место в мире занимает монако знаете почему? потому что в монако всего 13 заключенных 13 штук 13 человек и в прошлом году один умер то есть по статистике получается что каждый 13 умирает в монако поэтому считается на 100 тысяч тюремного населения и среди стран с большой а, тюремной населенностью. А Россия, конечно, принадлежит странам с серьезной тюремной населенностью. Вот по этому показателю России занимает первое место в мире. А, у нас в 2019 году умерло три тысячи заключенных. А, в прошлом году в Значит, Снижение связано с, со снижением общего числа заключенных. Это во-первых, в связи с декриминализацией многих статей Голунового кодекса, ну, например, домашнее насилие. Uh, и связано еще с тем, что стали активнее uh, актировать. И масса актировка, то, что такой актировка, это когда uh, освобождаются из колонии люди, которые, собственно, при смерти. У них неизлечимые заболевания, они умирают. И их отправляют умирать на волю. Чаще всего в вольные больницы, очень многие просто умирают по дороге. И uh, какое количество актированных uh, в первой неделе после освобождения, мы не знаем. Такой статистики нет. Но их довольно много, потому что мы все время слышим страшные истории про то, как скоро не довезла заключенного, который расслабил... до больницы, и он умер. Поэтому здесь вот такой статистики нет. Ну и, конечно, интересно, что причина смерти то есть чаще всего причина не установлена, либо из причины упал с лестницы. Интересно, что убийств а, у нас в тюрьмах а, 2 человека на 100 тысяч. Это очень низкий показатель. Очень низкий. Так как на воле 11 человек на 100. 000, получается, что никто никого в тюрьме не убивает. Зато если мы посмотрим на статистику суицида, то она, естественно, серьезно лучше, чем на воле. И это говорит о том, что еще и очень многие убийства, конечно, камуфлируются как суицид. А, ну и... Обычное сравнение с Америкой, в Америке ужасная пенсиарная система, одна из самых больших в мире, там 2 миллиона осужденных, ну, население там все-таки сильно побольше, чем в России, но тем не менее очень, очень, очень плохая тюремная система и очень жесткая и большая, и все равно там смертность 2,5 раза ниже, чем в России. Ну, это, собственно, вот показатели про медицину. Как это происходит? Вот вам выписывают, я не знаю, ибупрофен два раза в день, утром и вечером. Например, там любой вы не можете достать коробочку из тумочки. Вы должны утром, дождь, снег, ветер, жара, идти в медпункт, дождаться, пока его откроют или когда, когда фельдшер чай попьет, и стоите там в очередь. Ну, потому что тысячи человек, например, могут находиться в колонии, и многие из них принимают какие-то лекарства, которые нельзя иметь при себе. Температура у вас, не температура, вы стоите в очереди, потом фельдшер дает вам таблетку, вы при нем ее выпиваете, запиваете водой и уходите с тем, чтобы прийти снова за другой порцией таблетки, там, допустим, на вечер. И все равно, что у вас 40 температур, или что-нибудь еще, вы должны стоять в свою очередь. И чем вы болеете, тоже все равно можете покашлять на других заключенных. Примерно так обстоит дело. Вас могут госпитализировать, конечно, в медсанчасть, но это, в общем, то же самое, что и в бараке. Народ поменьше. Если дело совсем плохо, могут госпитализировать в больницу системную, Системы УФСИН Либо в гражданскую больницу с конвоем Будете лежать в отдельной палате И конвой будет рядом с вами Либо если заболевание Ваше не препятствует Отбыванию наказания Но при этом является довольно опасным Вас этапируют в ЛИО Это лечебно-исправительное учреждение Во Владимирской области такое Прямо наискосок от зоны Алексея Покровской, если не ошибаюсь лео 8, ну прям вот через дорогу Через шоссе перейти, вот прям будет это ЛИО это обычно туберкулез или сердечники ну, что-то такое прям совсем серьезное, но при этом не подлежащее актировке. Ну, так что много вариантов. Знаете, меня очень поразил рассказ правозащитника. Ну, такого я думаю, что ну, правозащитника окей, члены Совета по правам человека Андрея Бабушкина как он ходил а, к Калашникову, купцу Калашникову в торговые ряды, а, в смысле к директору УФСИН а, по фамилии Калашников, всем, чтобы спросить про Алексея Навального. Это был замечательный рассказ, замечательный. А, и вот Андрей Бабушкин, человек прелестный, наивный, говорит, что вот пришел я к Калашникову и говорю: ну как же так, не допускают к Навальному врачей с воли, а ведь в УИКе прописано, что это можно. А ведь тут прописано, что это можно. И здесь прописано, что это можно. Калашников говорит, да, прописано. Прописано ведь. Прописано, нарушают закон, хорошо бы разъяснить. Говорит, а давайте я поеду и разъясню им положение Уголовно-исполнительного кодекса и документов, что врача можно вызывать. Разъяснит он, бабушкин, чек гражданский, разъяснит он профессиональным, значит, Вояк мы всегда говорит, поезжаете на следующей неделе благословляю. Но где-то на следующей неделе он поедет. А что мешает директору Классникову взять трубку и сказать, алло, гараж, вы там охренели совсем? Кто у них должен знать, я или вы? Что, что за цирк на конной тяге? Что это такое? И мне, кажется обидно, что блага не принимает участие правозащитник. Блага. Но ну, это уже обычно для России ситуация, у нас обязательно в любом балагане должен быть какой-нибудь правозащитник или оппозиционер, я уже привык к этому. Скажите, пожалуйста, вот сейчас в интернете голоса разделились на две неравные, наверное, все-таки части. Одни а, требуют немедленного освобождения Алексея, молятся за него, сражаются, говорят, что он должен держаться, что к нему надо пустить врача, а вслед за этим освободить, а другие говорят, что нет, Алексей вообще находится в привилегированном положении. К нему относится не так, как к другим заключенным, он типичный VIP-заключенный, с ним не будут делать того, что делают обычно в подобных колониях с другими, его не будут бить, не будут насиловать, с него сдувают пылинки и тому подобное. Вот, на ваш взгляд, все-таки, какая я понимаю, что вопрос провокационный немножко, но какая точка зрения правильнее? Является ли он VIP-заключенным или нет? Давайте начнем с того, что человек вообще не должен был сидеть в тюрьме, да, поскольку, поскольку давайте все-таки вернемся к его делу. Да, все-таки это дело а, по, фраш, а, по Фрашеда, о котором мы все знаем, и, простите, а где тут потерпевший, а где ущерб, а где тут кто, да, а где заявление, которое было отозвано. И СПЧ признал а, ненадлежащим ни расследование, ни судебное решение. Что Навальный делать в тюрьме? -то? Я вот этого не понимаю. Да, разберемся, разберемся с этим для начала. Нет же ни у кого вопросов, чего делает цеповец в тюрьме или цапок. Один из них да, там один из них умер, второй сидит. Нет же вопросов, нет вопросов. Давайте поговорим о том, как эти сидят. Что Навальный делает в тюрьме? Знаете, в апреле, 14 апреля, празднуется очень странный праздник. Вообще, конечно, ВСИН обожает праздники, он сам их придумывает э, И лоббирует включение в федеральный календарь и, Например, 14 февраля День Святого Валентина В общем, не День Валентина, а День э, Гостайны в пенитенциарных учреждениях Да вы что? День Гостайны в пенитенциарных учреждениях? Да, между прочим, уже два года празднуется А, а вот 14 апреля, 14 да. апреля День тюремной медицины, день, день тюремного медработника. Я почитала в связи с чем, собственно, 14 апреля. Ну, то есть, почему «Гостайна надеется на Валентина? это как-то могу себе представить еще как-то вот что-то такое. А, а это празднуется потому, что в этот день, 14 апреля 1828 года, то есть через три года после восстания декабристов, да, начало 19 века. А, знаменитый тюремный врач Федор Газ, ну, сказать немец, урожденный и лютеранин, а, что важно для тогдашнего, да и сейчас еще важнее, а, подал прошение князю Голицыну. Ну а князь Голицын был нечто вроде Калашникова, а глава тюремного ведомства тогда, читель, да? Uh, и назначили ГАЗа тогда гражданским врачом, который наряду с полицейскими врачами и без согласования с полицейскими врачами может посещать uh, тюрьмы, осматривать больных, лечить больных и оставлять uh, больных арестантов uh, на излечении uh, и до полного излечения, и направить их на этап. Ну, то есть прошло 200 лет, Ребят, в XIX веке было лучше. Эти 10 лет он прошли в другую сторону, да, сейчас 17 -й. Но очень интересно, если я начала читать вообще так побольше про Газа, там интересная была история его отношений с митрополитом Филаретом Московским, фамилии Дроздов. Они сначала прогались страшно. При знакомстве, потому что митрополит сказал, что вот вы занимаетесь там этими всеми, всякими там этими арестантами. конечно, все преступники, потому что знаете что, кары без вины не бывает. А, ну, дальше как месяц встречи изменить нельзя, да. А, запомни, Шарапов: наказание без вины не бывает. Как-то так. А, на что а, лютеранин Газ ответил митрополиту? Говорит, подождите, а Иисус? А Филарет почесал репу, был человек умный, и сообразил ему ответить. Говорит: да, это не я про Христа забыл, это Христос меня забыл. Понятно, я понял. У меня такой вопрос к вам, профессиональный. А вот мы уже проговорили то, что в тюремной системе плохо с медициной. А почему, собственно, с ней так плохо? В чем корень этого зла? Они что, подчинены в СИНовцам, эти врачи? Или они как-то специально надрессированы? Их, их воспитывают в каких-то СССовских школах специальных? Или что? Почему такое отношение у обычных, казалось бы, врачей к обычным людям? Все-таки врачи в Синовске не совсем обычные, и сейчас уже трудно говорить, что лучше, потому что после смерти Сергея Магнитского в тюрьме в Матроске после долгого нахождения Бутыркина сказать, что на скромне подсудимых оказались врачи, и известный доктор Смерть Бутырский по фамилии Кротов, и его оправдали. Оправдали, да? Правда полностью Он до сих пор работает в бутырке, и ждет вам большой пламенный привет всем. Еще, я думаю, ни один штек убрет под его руками. А, и а, вот тогда, все-таки, впервые была поднята довольно серьезная, я имею в виду, на новом этапе, в новейшей истории, а, тема тюремной медицины. И много раз говорилось о том, что надо медиков тюремных снять с них погоны и вернуть их в гражданское русло, или чтобы гражданские врачи занимались заключенными. С тех пор было проделано много реформ, и тюремные медики ходили туда-обратно. То, то с погонами, то без погонами, то туда, то сюда, то гражданские, но не гражданские. Ничего не менялось вообще. Вообще ничего не изменилось. Хотя, конечно, тюремный доктор, естественно, он подчиняется не к Лятве а начальнику. Начальник скажет, как лечить, так и будет лечить. Не скажет, не будет лечить. Но дело не в этом. Дело в том, что, конечно, можно снимать погоны с медиков, можно надевать погоны на медиков. Проблема не в медиках, как выясняется, а проблема все-таки в тюремной системе. Проблема в том, что со всей тюремной системы, конечно, должны быть сняты погоны. Нам нужно, что это такое? Бюджет в СИН, бюджет в СИН, годовой бюджет в СИН. Вот послушайте, пожалуйста. Бюджет в СИН. Я скажу по словам. Четыре миллиарда евро четыре миллиарда евро да ладно вы серьезно говорите четыре миллиарда евро в год триста миллионов рублей а миллиардов рублей да то есть это вот я вчера специально посмотрела в бюджете увидев эту цифру в отчете Лазанского комитета петенциарного и пошла просто проверила полезла четыре миллиарда долларов в евро в год бюджет в СИНа, при этом заключенный содержится на 2 евро 8 центов в день, но это, конечно, в раке, потому что по образному выражению Навального, конечно, мясо из супа украли в Москве, овощи из супа украли во Владимире, все остальное украли уже в покрове, а что осталось, дают зэкам. Все это понятно. Но при этом, минуточку, минуточку, Мало кто помнит, что заключенные сами оплачивают свое пребывание на зоне. Из заработка и из пенсии тоже. Все нас обожают пенсионеров. Из пенсии тоже вычитается вычитается за содержание, за рубу, за ботинки, типа за бытовое обслуживание, за газ и свет. Это вычитается из заработков и пенсии заключенных. То есть они еще и вычитают вот за это за все. Да? То есть не надо, не надо говорить, что это мы за наши налоги содержим арестандов. Ничего подобного. У них вычитается это все. А, и тем не менее, и тем не менее, вот так. Да, ну а что же с этим сделать? Вот у вас, как у правозащитника, есть некий план действий на случай наступления вот той прекрасной России будущего, о которой мы часто говорим. А что нужно сделать для того, чтобы эту тюремную медицину изменить? Может быть вообще вынести, просто, ну, как бы запретить тюремную как таковую медицину и обязать в СИН пользоваться всегда услугами врачей вольных? Что можно здесь сделать? Тут тоже много чего сделать. Самое главное, конечно, реформировать не медицинскую систему в СИН, а вообще весь в СИН. А, снимать с них погоны и выдавать второй ключ от тюрьмы местной власти. А, и концепции реформирования пенециарной системы, их очень много, выбирай любую. Любая концепция, моя лучше, моя лучше всех, а, любая концепция будет лучше того, что есть сейчас. Это во-первых. А, Во-вторых, знаете, как вот эстонцы. Вот эстонцы 30 лет назад, когда отделились, в конце концов, от Советского Союза, их тюремщики обрадовались и говорили, ну, хотим, как в Америке. Ну, слушайте, 30 лет назад они были глупые да, и неопытные, и нам казалось, что американское все лучше. И эстонская система пошла по американскому пути. Хотя у них рядом Финляндия со своим путем, да, скандинавским. Швеция, Норвегия, Дания, Голландия с лучшими тюремными системами в мире. Но мы были, как и эстонцы, молодые, и наивны. И они пошли по американскому пути, довольно быстро сообразили, что это неправильная концепция. Что, конечно, надо идти по скандинавской модели, но уже было, был сделан шаг, были сделаны шаги, были потрачены деньги, уже что-то сделано. И они вот последние 20 лет пытаются это вот адаптировать эту холобуду к к более интересной скандинавской тюремной системе, но они об этом все время говорят. Ребят, мы маленько ошиблись, не делайте так, как мы, потому что давайте мы вам покажем, что мы сделали неправильно. Слушайте, так любой нормальный тюремщик в любой стране вам скажет, что у нас есть проблема, ребят. У нас есть проблемы с этим, давайте посмотрим, как у нас. Мне кажется, что мы здесь ошиблись. Вот так не делайте, когда будете реформировать. Ну, ну, послушайте, есть миллион-миллиард опытов. Португальская система. Тоже классная, мне она тоже очень нравится. Они вообще взяли отменили все, что связано с наркотиками, ввели везде метадонную терапию. О, как! И все. И все. И, в общем, они с этой проблемой очень успешно тем самым борются. По крайней мере, преступления, которые совершены из-за наркотиков, они закончились. Потому что зачем, когда можно, можно пойти к доктору, он всегда с а, Да, португальская система пенсионная тоже не идеальна. У них там и смертность большая, и заболеваемость большая. Не так, как у нас. А, и вообще да, нам просто меньше. Там, да, есть проблемы и все такое. Но они тоже работают. Вот только наши не делают вообще ни хера. И м -м, вот, как, просто какое-то вредительство, да? В СИН, в России, пенсарная система существует, для того, чтобы вредить людям. Зачем? За 4 миллиарда евро в год можно навредить как-то, не знаю, посимпатичнее, что побоятельнее. А вот у меня такой возник вопрос. Я помню, что мы с вами ездили в Германию и посещали э, немецкие тюрьмы. Одну там старую недействующую штазе, одну действующую в Тегеле, реальную германскую тюрьму. А вы в каких-то еще западных тюрьмах бывали? Да, я была много где. Швеция, Норвегия, Дания, Франция. Ну, много где, да, естественно. Ну да вот интересно, сравните, если с российской системой в общем и с вот, медицинским вопросом в частности, что вы можете сказать вообще об этом сравнении? А, ну, вот, например, в Дании мы разговаривали с... Мы, это я и Света Бахмина, Склад Бахмина, Бывшая узница Юкоса, она родила в тюрьме девочку, своего третьего ребенка, выражала в прикованная прикованное наручниками кресло, и с тех пор она занимается помощью осужденным женщинам. И мы с ней разговаривали с главным тюремным врачом в Сиядании. На медицинскую тему, и вот на тему, и было очень сложно. Мы бросили английский, позвали датского переводчика, потому что мы сначала думали, что у нас что-то с языком. Мы не могли друг друга понять, но не языкового, а смыслового. Ну, то есть, как было сделано? Например, мы спрашиваем, скажите, а вот вас беременных сажают? Говорю: да, да, беременных сажают. А в тюрьме рожают? Да, рожают в тюрьме, да, вот дети в тюрьме есть. Говорит: а вот детские дома датские? Говорят, простите, что? Ну, куда их девать потом-то? Ну, детские дома, там, при тюрьме, там, или, не знаю, там при райсполкоме, там, ну, детские дома. Он говорит, это что, простите? И мы объясняем ему, что такое детские дома. Он говорит, а, я понял. Говорит, Россия просто очень богатая страна. А, у вас есть деньги для того, чтобы строить отдельные дома из камня и кирпича, подводить там электричество, водопроводную, инвизацию, нанимать штат, там, бухгалтерию, и вот туда вот детей. Там зачем? Говорит, зачем? Просто мы, страна очень бедная по сравнению с вами, у нас нет нефти, поэтому эту функцию выполняет такси. Мы говорим, что? Такая связь, Он говорит, ну, ну как, а, к тюрьме каждое утро подъезжает такси, мы такси. А, мы туда с, с сопровождающим, там, сажаем детей, которые у нас есть в тюрьме, их, конечно, не очень много, а, и такси разводят по ближайшим детским садам, ну, конечно, до школы там не досиживает никто, ясли детские сады, и Говорит, это очень удобно, это очень экономно, потому что дети социализируются, они среди своих ровесников, за ними наблюдают э, педагоги, психологи, врачи, смотрят, там, нет ли побоев, например, нет ли психических проблем. Ну, даже как за всеми остальными детьми. А, а, во второй половине дня тоже такси разводят детей по мамочкам в тюрьме, так они от матерей не отрываются и поддерживают связь с родным человеком. В то же время находятся в обществе, что, конечно, ребенок не виноват. Охренеть можно просто. Вот И как? И вот Ты сидишь и думаешь, а где мы... Cut, a, a а где бы. Охренеть. Где мы не туда свернули? Все же вот так. Все же просто заболел человек, ну или как? И в Норвегии, в Дании, везде, везде. Нас спрашиваем так, хорошо. Да и здесь тоже, в Германии. А бунты среди заключенных? Ну скажите, ну бывает у вас бунты? да, бывает. Бывают бунты, да, бывает, бывает. Такое, ну тюрьма, все бывает. Я говорю, и вот что, вот, тюремный спецназ, вот так, как вот у вас было, пока заходят там всех там с дубинками, чего. А, говорит, что там у вас есть? Говорю, ну там, ну, спецназ, там, Витязи, Вулкан, Ураган, Магнолия. Торнадо, там, да, там, да, там что-то там. это а, Говорит, ну, тут же очень богатая страна, у вас есть отдельно. Говорю, ну а вас-то чего? У, у них у самих нет, нет ничего, у них... Ни электрошокеров, ни, ни, ни пистолетов, они не в погонах, они гражданские все, только в форме, повара в форме, кондукторы в форме, да, у них тоже форма такая, не военная. Я говорю, ну как, если что, мы, мы вызываем полицию, приезжайте, потому что так, да, действительно, действительно. А вот в среднем, как я помню, как выглядит Тегель внутри, вот эта берлинская тюрьма, но я был только там. Как в среднем выглядит европейская тюрьма, вот, чтобы наши зрители понимали, внутри, как она устроена? По-разному, по-разному, потому что в разных странах, да даже и в одной стране, очень разная тюремная инфраструктура. Есть новые тюрьмы, но в основном, конечно, тюрьмы старые. Uh, и очень похожи на Старые Кресты, или вот uh, Моабит похож на Матросскую Тишину. Uh, Моабит а – вот... это, это где? Uh, Моабит – это вот район Моабит, это там, где сидит, сидел, например, uh, этот самый uh, Андрей Ковалев, который герой кокаинного скандала с Аргентиной. Тоже это в центре Берлина, такая старая такая полукруглая тюрьма красного кирпича. Uh, ты, ты помнишь, он на Бутурку похож. Mm -hmm которые внутри, которые уже за ГСУ. Или, например, мы все помним фильмы документальные про Нюребергский трибунал. Вот судили в Нюреберге вот трибунал, а сидели они в тюрьме за судом, за трибуналом, там сразу за креслом и начинается. Так он там по-прежнему. Во-первых, ровно там же на месте трибунала до сих пор проходит суд. Я там сколько раз бывал, в этом зале судят разную мелкую шушеру, там нарушение ну, ну, ну, правил дорожного движения, вот это все положение без прав. А, а сзади все та же тюрьма, там построили новые корпуса, есть старые корпуса. Только вот тот корпус, где сидели а, нацистские преступники, его разрушили, чтобы не было, полиции, не было там мест поклонения потенциального. Но рядом действуют вот корпуса-близнецы. А, все то же самое. То есть не могу сказать, что там шик блеск, красота ну, конечно, сильно интереснее, красивее, удобнее в Скандинавии, но у них самая передовая тюремная система, а самое главное, ни в одной Германии столько денег, сколько есть там. Ну, потому что в Норвегии же есть нефть, фонд будущих поколений, все такое, в отличие от нас, например. Да? В Голландии, правда, в Дании и Швеции нефти нет, но как-то они все равно смогли построить лучшую пенциарную систему. Нет, самое главное, что э, там в тюрьме есть... Э, ну как, ты идешь по тюрьме, ты на встречу заключенный. Вот я об этом и хотел спросить, да. Говорит тебе привет, потому что он идет с, с работы, идет в душ. А, ну, душ у него в камере, там какой-то идет, там я не знаю, там в прихмахе, идет. А, идет в библиотеку, он идет спокойно, расконулаированный по тюрьме. С, говорит... с ключом, я помню, что они ходили с ключами от камер своих. Меня это поразило просто это вообще э, везде то есть это вот самое главное тут в тюрьме запираются у, -у сами заключенные от других заключенных чтобы отдохнуть побыть в тишине да то есть как? у них э, подъем дверь открываются у них есть ключ они выходят они сами готовят себе еду никакой баланда ничего их учат диетическому питанию правильному питанию хочешь питаться чипсами твое дело никто насильно не будет связываться но все равно готовь сам, это мелкая моторика, это социализация. Они сами готовят, варят себе кофе, общаются, работают, ходят в библиотеку. А накатила Русь печаль, пошел в камеру, закрылся. Да. Что, что же за такое да? Причем я помню в этих камерах нормальные кровати, занавески и шкафы. То, чего в российской тюрьме я не видел вообще ни разу. Ну и, собственно, туалет с, с душем за дверью, и эта камера, то есть это одно место номер. Да, очень похоже, действительно. А вот, кстати, возвращаясь к Навальному и к визиту к нему Марии Бутиной, которая mm -hmm. а -а кричала, что условия там в его лагере лучше, чем в региональной гостинице, она, кроме этого, еще и заявляла, что вот в Америке, к примеру, нет передатчиков вообще совсем. Это правда вообще? Ну и в Европе вообще мало, здесь передачи. передачки, это мало кому в голову придет. А, тащиться с, а, в магазин, покупать какие-то сумки. Тут вообще как-то ну сумками не принято с баулами носиться, да? а уж тем более в тюрьму. Я говорю, зачем? Просто есть хороший магазин обычно в тюрьме, изученный сам работает и зарабатывает вполне достаточно, чтобы а, снабдить себя нормальными и а, недорогими продуктами питания. Зачем? То, то, то есть тут с едой нет проблем. Они же сами себе готовят, а баланды не разводят тебе баландеры. То есть это не от того, что все жестко и плохо, а наоборот от того, что на самом деле в этом нет необходимости. В этом нет необходимости, потому что, ну, ну, ну зачем? А, ну, те же не придет в голову, я не знаю, там, из Берлина в Лейцах везти колбасу. А, ну, тут Понятно. то же самое. Зачем носить передачи, если... Ты пойдешь в теленый магазин и купишь то, что тебе надо. А там такой же ассортимент, как в любом другом магазине. А какое, а, ну, какое да. вообще на вас впечатление произвел визит Бутина и к Навальному? Нет, ну это какое-то столкновение. Вообще двух разных миров, естественно. Я бы сказал, до трех разных миров. Потому что, с одной стороны, Бутина со своим а, американским опытом и... Повышенной социальной ответственностью с пониженным интеллектуальным опытом. С другой стороны, наши всинщики, которые вообще умом не отличаются, показали на весь мир людей без масок в коронавирусе и такой дивной избирательности журналистов не пустим, мы этих пустим, да еще и без масок. И, конечно, Прямое нарушение УИК, прямое нарушение законов всех, да, потому что в УИКе по побелом написано, что заключенные могут снимать журналисты, показывать их лица, и уж тем более брать интервью только с их разрешения, письменно в трех экземплярах, да, ничего такого, естественно, не было, и то, что мы видим, безусловно, является серьезным поводом для проверок, нарушения, взыскания, с руководства, конечно, будет, разумеется, как калашников. Да как жаль, что они не читают э, свои снополагающие кодексы и законы и совсем их не знают. Как жаль, что же делать-то, а? Что делать? Не знают люди, не знают, что делать. А вас вообще не удивило, что человек, который прошел в тюрьму, пусть даже американскую, я говорю о вот пошел на такую, скажем, подработку режима и выполнил такую непрезентабельную роль? Нет, конечно, меня это удивляет, потому что, мне кажется, люди, прошедшие любую тюрьму, а любая тюрьма мне кажется, любая тюрьма в любой стране – это повод для, для мыслей об устройстве мира и собственном устройстве, да, что я делаю не так, где я ошибся, как мне это исправить, как мне жить дальше. Да? То есть это всегда повод для того, чтобы каким-то образом переменить жизнь. Даже если ты вполне себе невиновный человек – когда я окажусь на свободе, мне нужно будет переосмыслить себя и заняться чем-то важным, там, я не знаю, помощью кошечкам, собачкам, заключенным, там, я не знаю, ну, как-то, ну, ну, как как-то тебя это перебалывает в любом случае, да. И мне кажется, это не касается людей, наверное, которые совсем лишены эмпатии, ну, поздравляю Марину, как ее, Бутину. Мария, Бутину. я помогу, да. да. Бутина да, Путина, поздравляю с отсутствием эмпатии. Это, конечно, редкое человеческое свойство, полное отсутствие человеческих свойств. Я все-таки хочу вернуться вот к теме критики Навального э, За то, что он ВИП-заключенный Известно, что ему предложили делать уколы диклофенака употреблять никотиновую кислоту И я вспоминаю свою бытность в тюрьме И понимаю, что, в общем-то, так лечат всех Ну, действительно, всем дают вот этот старый диклофенак Или какой-то советский там ортофен Который ты выпиваешь, там, несколько дней Тебя сгибает пополам уже от нарушений желудочно-кишечного тракта Всем дают там вот эти все аспирины, старые и прочее. А чем он лучше других, задаются вопросы многие. Ну, почему не взять этот диклофенак и ни в кого из себя, наконец -то? Нет, ну, просто диклофенак э, в, э, То есть мы берем э, интернет, э, набираем диклофенак и читаем, как он применяется, да, и э, понимаем, что то, что ему написали тренные врачи, это, ну... Даже словом «чушь» нельзя назвать, потому что неделю в колоде это действительно это нанести прямой ущерб здоровью. Ну, ну реально, да? Но все же это делают, как бы, вот, люди, вот обычные люди. Ну как, обычные люди за Путина голосуют. Ну, ну что, ну не думают, а что будет дальше, да, в конце концов. Обычные люди, наверное, сейчас скапливаются а, на границе Украины, думают, ну приказ, есть приказ. Это да, точно, да, это будет. точно. В этом я не сомневаюсь, да. Ну А вам не кажется, что вообще сейчас пытаются вот как бы в СМИ, православные СМИ пытаются создать некое такое искусственное противостояние вип-навального, условного вип-навального и неких вот простых русских людей? Да нет никаких простых русских людей, да, их не существует. Что это за миф про простого русского человека, да, нельзя. Простой русский человек, едет в электричке язычки, Москва-Петушки. А, ну скажите кому-нибудь, что это простой русский человек, скажите, какой же он простой. Он Видите, какой? Он а, какой, да? Выпил и говорит, так трансцендентно, да, раз это простой русский человек? Да ко мне любого простого русского человека найдешь Платон Кратаев. В чем, собственно, покажите не простого русского человека? А, давайте я так, это я тут сижу перед вами, простой русский человек. Ваша реакция, да? Ну вот именно, и все так. Ну, то есть вы думаете, что ничего из этой затеи не удастся? Да? Конечно. А, Просто русский человек ⁇ это совершенно легендарное существо, естественно, несуществующее в природе. А, и, естественно, да, повышенное внимание к Навальному, да, ну, простите, а давайте Алла Пугачева посадим в тюрьму завтра. И будем удивляться, что не повышенное внимание. Ну, ну вы чего, ребят? Хорошо. Еще один вопрос. Паспорт Навального. Мы знаем эту историю про то, что э, начальник колонии, где находится Алексей Навальный, запросил у его супруги паспорт, потому что якобы без паспорта нельзя ему не назначить лечение, не госпитализировать. Вот я хочу вас э, спросить, как у специалиста, а вообще сесть в тюрьму-то можно без паспорта? Да, запросто. Сесть в тюрьму без паспорта можно. Суд же устанавливает личность. Он установил, и все в порядке. А, действительно, а, если полистать... А я же фанат Инстаграма Фсин просто фанат. У Фсин есть Инстаграм? У всех Фсинов у региональных есть Инстаграм. У, у меня есть Инстаграм. У всех вузов Фсиновских есть Инстаграм, производственных разных мощностей. Подпишитесь. Это такое счастье незамутненное. Это такой пионер лагерь для пожилых кретинов, Это просто это невероятное счастье. А, и там время от времени а, публикуются парадные фотографии на самые смешные темы. Не знаю, там, конкурс Зонушка. А, так называется, или а, мой любимый конкурс а, по изготовлению вкладышей в колорше да, на производственные, а, метание валенок, вообще-то. Метание валенок? А, а, знаете, прекрасная среди сотрудников любимое воскресное развлечение – бег в мешках. Они, они вот бегают в мешках, притягивают канаты везде, вот картиночки. Это все сейчас наши любимые семейные виды спорта. Но, но неважно. Так вот, время от времени там появляется фотография, что в колонии номер 25 торжественно выручили паспорта да, Иванову, Петрову, Сидорову, и вот значит, счастливые лица этих людей. Кстати, недавно в системе «ВСИН России» Отмечался Всемирный День Счастья, mm. а, да, а, и паспорта вручают явно не по возрасту, а, а по, по ути. очень многие люди садятся без паспортов, или у них, а, я часто очень видела, когда следствие просто а, уже перед судом, просто из вредности вынимает паспорт, да, и, и уничтожает, ну просто, ну достал, да, не чтобы признаться. А он достал, заставил работать, паспорт, паспорт выним. И естественно, когда человек прибывает без паспорта, ну личное дело у него есть, судом его лично установлено, поэтому ким будут вопросы. Но если у него вдруг есть вопросы, хочу посылку, хочу передачу, хочу свидание с женой, а паспорт где твой? Нет паспорта, до свидания. Да просто меньше работает, очень хорошая. То есть сидеть без паспорта можно, а получать хоть какие-то, реализовывать какие-то права свои нельзя, получается, да? Можно без паспорта, сидеть можно без паспорта, а так-то нет. Интересно. Ну как вы думаете, это как это вот демонстративное гумление или все-таки растерянность в син? Как понимать вот эту ситуацию с паспортом? Нет, паспорт это обычная история. Это обычная история таких историй в каждой зоне, все-таки довольно много, потому что люди садятся без паспортов, они теряют паспорта, или они не отдают паспорта, или действительно следствие сознательно теряет паспорта, или неосознанно теряет паспорта. Но это обычное дело. Последний вопрос на сегодня. Очень часто звучит критика о том, что у оппозиции нет своей программы, ни по одному общественно значимому вопросу. Вы не совсем оппозиция, а, точнее так себя сейчас не позиционируете, вы правозащитник. И тем не менее я понимаю, что у вас скорее всего есть своя программа реформирования этой так называемой исправительной системы в России. Конечно, программа у меня есть, концепция у меня есть. и Я все время знакомлюсь с каким-то новым тюремным опытом здесь, с тем, чтобы корректировать программу и дальше ее развивать. И так многие очень делают организации, правозащитные люди. Все это полезное начинание, то, что мы понимаем, что в конце концов на осуществление любой этой программы просто нужна политическая воля. А политической воли у нас нет и не предвидится, потому что Путину нужна тюрьма страшная, Нужна тюрьма, где убивают, где действительно деревянные солдаты Урфина Джус, Джуса, а, которым нельзя доказать ничего, которые сами не знают законов и не хотят их знать. А, потому что этой тюрьмы надо бояться. Люди должны бояться. Люди должны бояться попасть в тюрьму, в это страшное место. А если тюрьма будет местом исправления, местом гуманизации, а местом, где работают человеческой личности, то ее перестанут бояться и свернут Путина. То есть вы думаете, что эта система не, рефер... не реформируется сознательно? Нет, нет, нет, нет, нет. Поэтому, знаете, я никогда не топил за Навального президента, но когда он посидел, я думаю, что вот с ним можно будет договориться сразу о реформировании тюремной системы. Мне кажется, вот с ним уже сейчас можно брать. Вот его уже можно брать. Вопрос, вопрос такой, совсем последний. А можно ли сделать с вами передачу об этой программе «Руси сидящей» о реформировании этой системы? Ну, конечно, с удовольствием. Хорошо, я думаю, что мы посвятим этому отдельную передачу. Спасибо большое. Было Спасибо. очень интересно, весело и вообще всячески позитивно. С вами были Ольга Романова и Даниил Константинов на канале форума «Свободная Россия». Оставайтесь с нами, смотрите наши выпуски, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До свидания.